И я тут решила тут с вами посоветоваться. Мы сейчас поиграем в кейт-дром. Это вторая часть. Как я думала, в прошлый раз мы... Это было угарно. Мы начнем. Начать. Корзина. корзина. Корзина. Корзина, корзина, Может, это линия? Или ноготь? Или чашка. Или а ведро. Может, это пожарная ведро. Или кофейная чашка. Или мороженое. Может, это восковые мелкие. Увы, Носорог. у меня нет никаких нет. Носорог. Носорог носорог ну как бы так может это спальный мешок или ботинок или пруд может это хлеб или ванна или скейтборд или корова увы у меня нет никаких идей нет Я не, я не знаю, что это до Докраюнка. Торт до коню рождения. Может, это линия. Или колено. Или небоскреб. Может, это круг. Или пруд. Или гамбургер. Может, это локоть. Или нога. Или квадрат, полицейская Оба, у меня машина. нет никаких идей. Может, Слушайте, это ложка, или гантель, или скейтборд. Это же полицейская машина. Может, это треугольник. Или зубная паста. Может, ну, это штаны. Карандаш. Или повязка. Зубку. Или хлеб, или чемодан. Не, я это же понесу. восковый мелод. А да-да-да, угадала, угадала. Без как он рисуется, вообще. Может, это миграция животных? Или трава? Может, это гора? Может, это гора? Или линия? Даже не догадываюсь, что вы рисуете. Может, это мост? Увы, у меня что нет рису... никаких идей. Что, как это Или трава. Ладно, давайте мы на этом закончим, если вам понравилось это видео, мы обязательно продолжим, но сейчас не надо сходить, сходить кое-куда. Ладно, все, буду с вами прощать, всем удачи, всем пока.